приветствую всех это под часть к второму уроку о анимации с использованием мистер манекен Tools. в этом уроке мы рассмотрим то как сделать прикрепление какого-либо объекта к мешу так и прежде чем мы приступим давайте перейдем в объективный мод и также пока что мы снимем запись анимации так и чтобы я хотел сделать это создать меш так, айтем. Давайте мы его отцентруем, то есть поместим в центр, уменьшим. Так, давайте его пока вынесу, и давайте смоделируем быстро что-то, что могло бы поместиться в руку нашему персонажу. я понятия не имею что это но так это мы прикрепим к руке нашего персонажа так J Z, Z сместим итак что нам нужно для того чтобы прикрепить какой либо объект к нашему персонажу мы должны перейти в. Мы должны перейти во вкладку «Object Constraint Properties» и нажать «Add Object Constraint». Дальше мы выберем арматуру. Теперь мы должны выбрать «Add Target Bond». И нам нужно выбрать наш скелет манекена. То есть мы нажимаем на пипетку и выбираем наш скелет. И после чего мы должны выбрать руку, точнее рычаг, к которому мы должны прикрепить этот объект. Давайте выберем AT Hand R. Это является вот этот рычаг. Вот он. Теперь... Нам нужно просто переместить этот объект к руке нашего персонажа. Давайте я его уменьшу, хотя давайте мы его не будем уменьшать, а ставим таким каким есть, просто добавим его к нашей руке. Так, теперь мы выделим наш скелет перейдем в постмод давайте немного настроим наши пальцы так поставим запись анимации Теперь, когда мы двигаем непосредственно наш рычаг руки, наш меш прикреплен и мы можем наблюдать то, как наш персонаж держит непосредственно этот объект. К примеру, давайте я сделаю такую анимацию. То, что наш персонаж якобы на плече держит эту штуку. Так, выделим все, нажмем I, Location Rotation, то есть положение вращения. Теперь мы это скопируем и создадим наше положение Idle. Так, выделяем кость торса и также выделяем кость руки и двигаем немного по z и этой руки тоже по z двигаем так и сделаем небольшой наклон выделяем сначала руку потом выделяем наш торс и двигаем Немного наш меш и также немного сдвинем руку. <coughs> мы получили такую айдел-анимацию, и теперь мы можем ее экспортировать. Так, мистер Манекен Tools, так объективный мод экспорт анимашн мы выбрали и давайте также мы добавим имя нашей анимации у нас есть э, unreal манекен скелетон экшн мы здесь напишем просто объект. Э, что ж такое Объект idle сохраним и нажмем экспорт FBX. Наш экспорт прошел и теперь мы можем перейти в Unreal, нажать Import и у нас есть здесь э, манекен скелетон Object Idle. Нажмем открыть, выбираем скелет и жмем импорт и мы получаем айдол анимацию с нашим объектом всем спасибо за просмотр и до новых встреч